Друзья, добрый день. На связи Максим Петров просит записать видео по поводу того, что происходит с коронавирусом, каким образом отреагирует на это рынки. Вчера, соответственно, у нас день прошел под эгидой продаж, то есть распродавали в принципе все. В чем причина, мое видение, для чего это делается, кто бенефициар, выгодоприобретатель. Конечно же, все это будет сейчас размышления вслух. Ни в коем случае я не хочу, чтобы было расценено как индивидуальная инвестиционная рекомендация, предложение совершать какие-либо сделки. Я просто хочу поделиться своими мыслями, что, как, почему, какая может быть связь и какие могут быть последствия. Итак, еще в конце декабря 19-го, начале января 2020 -го года в закрытом клубе инвесторов в чате я писал о том, совпадение одновременно двух событий. То есть первое событие характеризовалось тем, что Федеральная резервная система предоставляла ликвидность, ликвидность финансовой системы, 500-600 миллиардов долларов было предоставлено дополнительной ликвидности в финансовую систему. При этом Народный банк Китая снизил объемы резервирования, то есть по сути высвободил банкам еще дополнительные деньги, чтобы они могли направить на кредитование реальной экономики Китая. То есть опять-таки рынки, рост рынков э, в 2019 году, особенно в конце 2019 -го года был обусловлен тем, что опять-таки начала предоставляться ликвидности на вот этом топливе, соответственно рынки растут. При этом, в принципе, если проводить параллели с 2008 годом, приблизительно точно также развивается события. Э, Начало двадцатого года она характеризовалась тем, что э, многие люди ждали кризис. То есть очень много людей, которые находятся в ожидании кризиса, потому что, в принципе, много об этом говорят. Какие-то рисовали апокалиптические картины, говорили о, о очень многих вещах, говорили и о размере долга и отношении долга к производству, и о замедлении экономики. Все, все, все, все, все, все, все. То есть фундаментальные макроэкономические показатели говорят о том, что экономика замедляется. Ну И угроза байбеков тоже достаточно большая. И поэтому количество людей, которые находились в кэше, которые ждали кризис, или находились в кэше, или в ожидании этого кризиса, находились в защитных активах, в облигациях, в наличных деньгах, в золоте. Соответственно, они не получили вот этого роста, да, то есть американские рынки выросли там, в пределы 25%, российский долларовый индекс вырос 45%. И получается, психологически людям уже очень трудно покупать на таких значениях. То есть они корят себя, они пытаются укусить локоть, они пытаются. Ну, то есть они предельно злы на себя, что они упустили эту возможность, да? то есть возможность роста, возможность получения высоких дивидендных выплат. И они. Рады бы купить, но уже дискомфортно, да. То есть после того, как рынки выросли там, на 30-40% за год, покупать дорого дискомфортно. А, что для этого нужно? Для этого нужна какая-то очень быстрая коррекция, сильная. Но, опять-таки, как вы сможете сочетать коррекцию наряду с тем, что вы предоставляете ликвидность, наряду с тем, что э, Федрезерв печатает деньги и ликвидность предоставляется. Да? То есть здесь получается коррекция очень сложно сделать и должно произойти какое-то экстра. Ординарное событие, с одной стороны, то есть оно должно носить вау-эффект, да, как э, эффект разорвавшейся бомбы, то есть это должно быть неожиданно, это должно быть что-то чрезмерно страшным, но с другой стороны это должно быть очень управляемым, да, то есть в массовом сознании это должно носить страх, это должно быть э, ну, некий ужас да, у людей, но при этом вы должны иметь, чтобы это было управляемо, да, чтобы... Очень быстро можно было локализовать, очень быстро можно было убрать. То есть я строил гипотезу, что это может быть абсолютно разные вещи. Да? Это может быть там, я не знаю, война где-нибудь в районе Персидского залива. Да? То есть, я не знаю, там Ирак наносит удары по Израилю, или Израиль наносит удары по Ираку. По Ирану, вернее. После того, как Иран, соответственно, начал, ну, запустил ракеты по американской авиабазе. Это может обострение отношений быть на корейском полуострове, да, то есть какие-то ядерные испытания, причем такие существенные. Какой конкретно черный лебедь прилетит, непонятно. Но этот черный лебедь, он должен отличаться, я извиняюсь, все-таки болею. Этот черный лебедь, он должен отличаться тем, что, во-первых, он должен быть неожиданным, шокирующим, страшным но очень быстро управляемым. Для чего? Для того, чтобы рынки скорректировались, да, то есть чтобы на этом событии начался рисков, чтобы люди начали уходить с рынка акций, начались продажи. Да? То есть рынок корректируется на 15-20%, Происходит коррекция на фоне вот этого вот экстраординарного события. После этого вы говорите, ребят, все нормально. Если это какие-то военные действия, то договорились, разрулили достаточно быстро. А, ну, остановимся еще на коронавирусе. Да, там, я не знаю, изобретается очень быстро вакцина. И, или вакцина изобретается, или противовирусный, противовирусный э, препарат. Что мы наблюдаем в текущий момент? То есть, опять-таки, для чего это делается? Для того, чтобы когда рынок скорректировался на 15-20% и вы быстро гасите вот этого черного лебедя, да, то в этом случае люди, вот эта вот толпа народа, да, которая сидела на кэше, она понимает, что страшного ничего нет, что с, с одной стороны страшного ничего нет, с другой стороны разруливается ситуация достаточно оперативно, и она видит те самые акции, которые она хотела купить, которые скорректировались в пределах 20-30%, и она с удовольствием покупает. То есть все вот эти вот люди, которые ждали кризиса, они начинают заходить, потому что они еще месяц назад <coughs> видели эти акции дороже там, на 30%, на 40%. И, соответственно, толпу засаживают. И в этот промежуток времени вы, как большие ребята, как хедж-фонды, да, вы разгружаете свои оставшиеся позиции в акциях. Теперь возвращаемся, соответственно, к <coughs> коронавирусу. Что это такое и когда он возник? Да? То есть первая регистрация происход... произошла 31 декабря, произошла в Китае. Если вы посмотрите данный коронавирус, он характеризуется двумя обстоятельствами, то есть первое, преимущественно он поражает людей в возрасте от 40 лет, ну то есть смертность, вернее, носит у людей после 40 лет. Второе, у него инкубационный период где-то две недели, да, после того как человек заразился и начинает проявляться. Что мы по факту получаем? очень хорошо подходит под параметр такого ну, баха мини-баха, да, который бы напугал всех, который бы привел к падению рынков ценных бумаг. А, Во-первых, две недели а, до середины января происходит некое заражение на территории Китая. А, 25 января, соответственно, китайский Новый год, в этот период китайцы очень активно разъезжаются, разъезжаются по близлежащим странам. А, Туристы китайские разъезжаются по всему миру, где, соответственно, средняя продолжительность путевки составляет от одной до двух недель. То есть в период заражения, то есть носители вируса, <coughs> они во-первых перемещаются в самолетах, в авиалайнерах, во-вторых, они перемещаются по всей территории. Ну, в первую очередь это Азия, Таиланд, Индонезия, Сингапур, <coughs> Япония, Филиппины разносит, что называется, заболевание, да, заболевание начинает носить смертный характер, и получается некий такой эффект бомбы взорвавшейся, да, очень быстро распространяется, имеет летальный исход, среднее отношение зараженных к смертности составляет порядка трех процентов, и в этом случае а, заражение людей, ну, то есть начинают делать выводы, да, начинают строить гипотезы, критически черный лебедь, которого никто не ожидал. Люди, соответственно, начинают в этом случае заболевать, экономика Китая замедляется, риски в мировой экономике увеличиваются очень сильно, начинается рисков, которые мы сейчас, в принципе, и наблюдаем. Сколько он еще может произойти, в принципе, опять зависит от темпов развития, от темпов заражения вирусом и от темпов создания вакцины. В принципе, вакцину, противовирусное средство, как уже заявляет Онищенко, что, в принципе, уже есть препараты, которые позволяют работать с коронавирусом в принципе лечиться, но тем не менее изобретут лекарство. в течение э, двух-трех недель будет заявлено, объявлено о том, что ребят, мы при придумали вакцину, она дорогая, она недорогая, она быстро излечивает, да, то есть э, риск локализации ну, быстрого распространения вируса потерян, ну то есть становится уже не страшно. Все, что сделает в этом случае толпа? Она скажет, ребят, ну все в принципе там, изобрели, болезни не будет, да, никакого там пандемии всемирной не будет. И люди, в принципе, зайдут в рынок. Почему они должны зайти в рынок? Большие ребята должны кажется. Люди, толпа, которая сидела, ждала кризис, она должна вложить свои деньги в рынок. Это моя гипотеза, ребят. То есть здесь. Я не говорю, что так оно и будет, что это какой-то вселенский заговор, да. но в принципе что-то подобное я ожидал. То есть рынку нужна коррекция, коррекция в пределах 10-15 процентов от максимальных значений. Коррекция будет очень быстрая, да? то есть если говорить по продолжительности, это где-то 1-2 недели, если говорить о параметрах снижения, может до 10-15 процентов снизится американский рынок. До... 20% в принципе может корректироваться российский рынок, после чего в принципе как только остановится распространение, то есть как только э, э, темпы распространения зараженных, заболевших людей будут снижаться, да, то есть в этот момент произойдет некий такой разворот, а, толпа начнет в принципе покупать. И там соответственно я думаю, что может быть восстановление максимальных значений, да, то есть это будет наверное, на мой взгляд последнее движение в растущей фазе экономического цикла рынка после чего соответственно нужно ждать прям такого хорошего существенного снижения но это уже совершенно другая история Я расскажу в следующем видео покажем меня на этом все если понравилось видео то пожалуйста поставим лайк подписываемся щелкаем на колокольчик чтобы получать новые видео для меня стоит задача создания большого количества контента полезного. Да? И постараюсь я это в ближайшие, ну то есть этот год он, поверьте мне, будет посвящен созданию видеоконтента для канала, поэтому действительно, если вам понравилось видео, подписывайтесь, чтобы получать новые уведомления. На связи был Максим Петров, до свидания, удачи и всего самого хорошего.